Всем привет дорогие друзья! С вами Иван из Украины. Хочу поделиться своей выплатой Суперкопилки. Покажу вам историю операции, что я данные запрашивал на вывод. Как вы видите, я запросил 10 долларов на платежную систему NixMoney. Как видите, перейду вам на платежную систему NixMoney и подтвержду, что реальные деньги пришли на платежную систему. Перехожу на платежную систему NixMoney. Как видите, 27 апреля 2023 года в 15 часов 29 минут я получил 10 долларов на свою Платежную систему NixMoney. Super копилка Ванюк 13, -13, -13, -13, 13 Как видите, это мой кабинет RSPD. Я получил уже третью выплату, как видите. Это была моя первая. Это вторая выплата. И, соответственно, третья выплата. Покажу вам свой личный кабинет в данный момент. При регистрации, друзья. Вы получаете уже автоматом бонус от Суперкопилки. Это составляет бонус 10 долларов. На эти средства вы создаете программы финансирования в графике выплат. Но я вам рекомендую инвестировать в проект. Минимум хотя бы 20 долларов. И вы получаете два бонуса. Первый бонус это при регистрации 10 долларов, я вам говорил. И 10 долларов за первый взнос минимум на 20 долларов. И, в общем, у вас уже 20 долларов бонусных и 20, соответственно, ваших. Вы создаете в графике выплат. Вы заходите. Вот, например, вы пополнили счет да, на 20 долларов. Да, и у вас 20 своих и 20 бонусных. Вы создаете программу на первой неделе. Соответственно, на второй неделе. И создаете на третьей неделе вклад. Вот, на первые 10 дает вклад на второй 20 с выплатой через 2 недели 22 на третьей 10 с выплатой через 3 недели 11 долларов и каждую третью неделю вы инвестируете или вы можете инвестировать на каждую вторую неделю у вас уже будет со второй недели пассивный доход это 2 доллара в неделю 8 долларов в месяц плюс для новичков сейчас сделали новое наведение чтоб не запутаться Будет, новая неделя будет открываться только при условии, что заполнена полная высота графика выплат. Например, если высота вот пятая неделя, то максимально это 55 т. Если вы, например, создадите только на 30 долларов, например, да, на пятой неделю, то у вас шестая неделя соответственно не откроется. Она откроется только в том случае, если у вас высота будет на максимальной. Как видите, у меня 55 долларов в неделю. И вот, как вы видите, у меня открылась шестая неделя. И, соответственно, когда я заполню шестую неделю с максимальным взносом 66 долларов, у меня уже откроется седьмая, потом уже и так далее. Соответственно. Покажу вам главную страницу данного проекта. Проект очень платит. Работает уже более 10 лет во всех уголках мира, со всеми странами сотрудничает. Платит постоянно, без остановок. Это никакой там, ни хайп, там, ни какая-то пирамида, которая день живет и потом закрывается. Это суперкопилка. Она надежная, сюда можно не бояться инвестировать деньги. Но инвестируйте только те деньги, которые вам не нужны будут в ближайшее какое-то время. А суперкопилка поможет вам их приумножить. Вот, основное счет это те средства, которые вы можете выводить, соответственно, на вашу платежную систему. Суперкопилке у нас три платежные системы. Это вы можете на платежную систему NixMoney выводить, соответственно, на PerfectMoney и на биржу t все платежные системы надежные. Минимальная комиссия у нас идет на бирже Тетакоин. И минимальная еще на NixMoney. Ну на PerfectMoney немного комиссия идет. Но это при, если вы будете вводить, например, в Суперкопилку, то у вас там будет минимальная комиссия. Но выгоднее, конечно, или NixMoney использовать, или Тетакоин. Тетакоин можно или через биржу заводить, через других участников. На базар Экшельщин соответственно. И там обменилось безопасно через гаранта. Предоплата ⁇ это тот счет, который вы можете использовать для создания дальнейших программ, соответственно, и вашего заработка. С предоплата вы только создаете на них программу. Основной счет вы можете с этого счета выводить, соответственно. Промо -счет. Промо счет действует с 17 недели. Это 20% промокоды. Их можно купить или у участника или преобразовать свои программы в промокоды. данный момент в текущей недели. Вот например, у меня вот через неделю вы сможете текущий вот нажать преобразовать программу в промокод. Верну номинал в виде промокода на промо-счет. будет действовать в течение там двух лет, лет вроде. Типа того. Или можно... Вот, адаптировать программу и она на несколько недель адаптируется выше у вас. Соответственно. Тут есть специалисты, вы можете связаться по вашему вопросу через Telegram-бот. С вами же этот сотрудник поможет по всем интересующим вопросам. Ну вот, а выплата недели показывает, сколько у вас ожидается на текущей неделе выплат. Соответственно. Каждые 4 недели проходит адаптация, адаптация это, это адаптирует ваши дальнейшие выплаты соответственно программы. При, в течение 4 недель вам нужно иметь карму 100%. Для новичков беспокоиться не, не о чем, она будет всегда у вас повышенная. А если вы будете старый участник, то конечно она у вас будет чуть-чуть, ну немного меньше конечно. Но вы ее постепенно тоже наращиваете уже. Для новеньких участников проще и выгодно. Соответственно. Тут ваша активная программа, сколько видите, у меня 17. Показывает, сколько я инвестировал. Ближайшая выплата показывают. Выплата через сколько вот показывают, через неделю. да, вот. И показывает день, соответственное время. Вот 13-15. Ну а. Выплата приходит на кабинет. Это в течение, я засыпал, может минуты, может десяти. но ну, максимум 10 это 11 минут максимум. И потом вы можете запрашивать на, даже на вывод, что у вас будет на основном счету. Вывод осуществляется с 50 центов. На вашу любую платежную систему. При первом выводе, вам нужно пройти верификацию паспортных данных. Вам должно быть 18 лет, соответственно. Верификация это вы там, там показываете там, свою фотографию, там, фото с паспортом и суперкопилку там написать. И отправляете на проверку. В течение 24-48 часов это все происходит. При первом выводе когда вы запрашиваете, с вами может со связаться сотрудник, соответственно, Суперкопилки. Ну, и спросить, на какую систему вы там выводите, например, сумма вывода, на какую платежную систему, название любой программы может просить. ну, и другую информацию, например, электронную почту. И после этого, как все подтвердилось, вам на счет поступают, соответственно, денежки на вашу платежную систему в течение 24 часов. Но оно происходит ближайшие после этого, в течение, может, нескольких часов, соответственно. В порядке очереди, очередь Выплаты идут. Так что, друзья, если акции хорошие, вот сейчас тоже, для, вот, Пошаговое открытие, вот, недель для ВСПД, Суперкопилки. Как расш... работает, вот, пошаговое открытие, вот. Соответственно, вот, первая неделя, вторая, третья, четвертая вакцинации. Постепенно она открывается, вот, если вы на первую заполнили, потом на максимальную сумму графики выплат. Вы создаете уже на вторую неделю, третью, четвертую и так далее, соответственно, друзья. С каждой, с каждой недели заполненностью открывается следующая неделя. Тут ничего сложного нету, друзья. Все работает надежно и стабильно. Проект платят. Это самое главное. Плюс сейчас есть конкурс на суперкопилке. Десяти лет на юбилей Суперкопилки, можно получать призы до 80 -т. вот Сроки проведения конкурса будут производиться в два этапа, с 1 по 26 апреля по 9 мая и 2 по 10 по 30. Принять участие можно в двух этапах конкурса, чем больше отзывов, тем больше шансы получить главный приз. Работа на конкурсе принимается в трех видах, фото, видео и текстовые. Поздравления. Форма для отправки. Видео, фото, заявочку нажимаете, отправляете. Ну, размещаете там в социальных своих сетях, любых. И отправляете на проверку. Соответственно, тут участие. Ориентированное всем приз к кто не займет призовые места. Это 10, 5 и 5 Т. Соответственно. Новую ну, тему тут тоже должна быть. Вот, тема поздравления. Вот вы можете свое написать или соответственно отсюда взять. Ну и хэштеги обязательно. Как видите. Ну, требования, как видите, вот. К видео от 2 минут до 5 минут, соответственно. Требования фото и требования к тексту. Отзыв уже разведка не менее 10 строк текстовом отзыве. Ничего сложного соответственно нету, друзья. Как вы видите, все можно. Список участники это для голосования. Будет определять участники, соответственно. Плюс сейчас, друзья, есть хорошие тоже супер партнеры. Это на постоянной основе действуют. Если вы приглашаете друзей, например, они тоже инвестируют, например, от 20 долларов, вы принимаете участие тоже в конкурсе, и можно выиграть до 300 долларов, соответственно. За первое призовое место. А призовых мест всего лишь 10. От 10 до 300 долларов. Чем больше вы людей пригласите с пополнением в проекте, тем больше, соответственно, будут ваши шансы, получить награду. Так что, друзья, инвестируйте денежки. Чем больше вы инвестируете, тем больше вы, соответственно, и зарабатываете. Инвестируйте только те деньги, которые вам не понадобятся в течение там полгода, год и так далее. Всем, друзья, удачных инвестиций, берегите себя. Всем удачи, друзья. Всем пока.